Воскресенье, 21 марта Вчера приехали Нам помог Андрей Халов Добраться Толик нам дал свою собаку И вот мы тут Вот она Зимняя ниже. Зимой кажется, что гораздо все ближе Вчера видели много лосиных следов да и здесь какое-то зверье бегает. Пока не решили, куда податься. Сейчас топим маленькую печку. Кружку уже истопили немножко. Так, слегонца. Ночью немножко померзли, конечно. Ничего, терпимо. Вот столько снега на крыше трубы идет дымок. Так, ну вот мы собрались на рыбалку. Так-то ты вроде не проваливаешься по целине. Э! О! Блин. О! мы и на вот мы в хапре Ща, мы так порыбачим так порыбачим кого просто пить немного тоньше, чем да Так, где будешь? Конечно, не ходи Интересно, вот это Такой способ проканает Костя Оп! Оп! Я Оп! Оп! Оп! Я дырку Оп! Угу. Да, я уже Сижу Посижу литунку под рогатку. Вот Второй уже. Нормали два окушка. Жерлицу мы уже поставили. Это вот вы вообще так его обрубили. Все нормально. На... Вот конец. То есть я отправился ставить еще пару жевлиц Купцов у нас более наловлены конечно и одна желеца у нас ложок поднялся И не погрызин, да? Сидим мы на водоеме. Как она называется-то? Волчи, волчи. Волчи. Вот такую вот гадость мы сейчас будем пробовать. Да. Практически. А ловим это. вот такую. А, а ловим <с вот таких вот собак диких. Коллектив прежний. Товарищи. Это Не меняется ничего. Тетя Люся, тебе опять привет. Привет, тетя Люся. Созера Волчи, привет! Да-да. Может еще откуда потом? Это живцы Созера Волчи. Это Костя, который их Ё, ловит. Второй озере, жизни. Сидит на озере. Волчь. Это Андрей, которому скучно. И он нам принес бутылочку. Бутылочку непростую. Миша, узнаешь? Свой подарок. Вот так вот, блин. Довелось нам все-таки попробовать французской водки, с немецкого рынка, на русском озере. Вези еще. Да, вези. Рецепт-то наш. Вот Костя пытается. А, да, Костя. Привет кому? Передавай. А, тетя Люся, привет. Тетя Люся, общий привет. Тетя Люся, я к тебе вернусь.